Буква «П». Видеть. Ой, в смысле, пистолет-пулеметы. Они продолжают давать подсрачники в колдушки, и новый сезон ни хрена не исключение. Не надо быть вангой, чтобы предвидеть поголовное использование MX-9 как в простой сетевой игре, так и в рейтинге. Сначала мы все его полюбим, но ну а потом будем ненавидеть за то, что с ним играют все, кому не лень. Но не будем раньше времени опережать события, и поэтому Здарова, мужские мужчины! Я вас всех сердечно поздравляю с новым крутым обновлением. Как мне кажется, по крутости и значимости оно стоит на одном уровне обновы, когда нам добавили расширенную кастомизацию оружия. Насчет следующего материала у меня уже мыслишки есть кое-какие, и я его потихонечку собираю. Причем полезные материалы я беру из самого большого телеграм-канала по колдушке. Там только самые проверенные и инсайдерские вести публикуются. Там ты найдешь тиммей это в катку и будешь тащить. Получишь ништяки за участие в конкурсах. Администрация частенько их организовывает. Так что не проспи, движо-движ. Также там есть и другие каналы и чаты с популярными играми. Короче, отец, ты по-любому найдешь все, что тебе по душе. По ссылочке в описании не забудь сделать Let's go. MX9. Знаете, что в нем самое прикольное, мужики? Так это то, что у него половина модулей без негативных эффектов. Например, если вы зайдете в ствольные модули, то там на обвесах не будет штрафов. Прикольно, да? Я, честно, хз, что че за прикольчики такие от разрабов, но у этого пистолет-пулемета процентов так 35 модулей без негативов. Кстати, мужики, сегодня можно выдохнуть, ибо таблиц с падением урона я делать не буду, так как тут всего два буст обвеса на ренжу. А вот на крупнокалиберных боеприпасах мы остановимся немножечко поподробнее. Но сначала, как обычно, чекнем урон по хитбоксу персонажа у дефолтного боезапаса. На отрезке от 0 до 12,5 метров, в пах 27, в корпус 30, в руке тоже 30 и в голову 33 единицы дамага. Теперь давайте посмотрим на следующий отрезок от 12,5 метров до 16,5 метров. Здесь уже будут вот такие значения урона. К слову, мужики, я решил немножко изменить отображение показателей, чтобы вы не парились и не вычитали всякие там циферки. Следующий отрезок, на котором изменится урон, будет от 16,5 метров до 21. Здесь уже в ноги ударит 11, в пах 14, в живот 16, в руки, к слову, тоже 16 и в голову 17 единиц дамага. Ну и заключительный отрезок, как вы уже догадались, от 21 и так далее. Все значения просто убавляются на единичку и все, как-то так. Пришла пора чекнуть модификатор урона по конечностям, но знаете чего я действительно не понял? Это то, что на нем нет негативного эффекта среза дистанции. К примеру, на Бизоне он есть, и его модификатор немножечко кушает дистанцию, но добавляет урона. У MX-9 же все отлично и даже как-то подозрительно странно. У этого боезапаса отрезки, на которых будет изменяться урон, точно такие же, как и у дефолтного магазина. Но вот урон вообще не такой. Например, если мы поставим этот модификатор и сравним его с дефолтным уроном, то на первом отрезке от 0 до 12,5 метров в ноги прилетит уже 27, в пах 30, в живот 30, в грудь 34, в руки 30 и в голову 42 единицы дамага. Охренительно модификатор поднимает урон и я предлагаю на этом не останавливаться. Давайте взглянем на второй отрезок от 12,5 метров до 16,5. Здесь уже будут вот такие значения с этим модулем. Заодно давайте я вам продемонстрирую и оставшиеся отрезки, и после этого дам свой комментарий. Я хочу еще разочек напомнить, что данный модификатор по конечностям не режет дистанцию, не режет темп стрельбы, он всего лишь немного штрафует задержку перехода от бега к стрельбе и все. Знаете, у меня невольно возникает вопрос, и нахрена? Очевидно же, что этот модуль мастхевный на этой ппшке, и его всегда будут брать. Опять приведу в пример Бизон. У него такой модификатор дистанцию немножечко убирает. Короче, я вообще не понял, зачем разработчики такой прикол устроили. Ладно, не будем стопориться и переключимся на буст модуль дистанции. Их, правда, всего два, и интересует меня больше всего расширенный легкий ствол MIP. В сторону другого модуля я даже смотреть не буду, ибо там просто какой-то незначительный буст дистанции, так что он в пролете. Давайте, для наглядности, я выпишу все отрезки с уроном. Первый у нас был от 0 до 12,5 метров, это, как вы понимаете, без модуля на РНЖ. Теперь же, если мы повесим расширенный ствол, то дистанция увеличится и отрезок уже будет от 0 до 14,5 метров. То есть, первому отрезку данный модуль накинул 2 метра. Хорошо, едем дальше. Следующий отрезок у нас был от 12,5 до 16,5 метров. С модулем будет вот так. Чтобы не тянуть резину, самостоятельно взгляните на оставшиеся изменения отрезков. Как я и говорил ранее, ни один модуль на дистанцию не дает негативных эффектов, и это тоже очень странно. К слову, у нас нарисовался еще один мастхевный модуль, который однозначно нужно брать на эту ппшку. Мужики, с вашего позволения возьму лирическое отступление. MX-9 мы дособираем чуть позже. Короче, что хотел сказать-то? Вернее, я хотел обратиться к чувачкам, которые хотят от меня каких-то замеров в миллисекундах, скорость спринта в километрах в час и прочей а-ля научной и углубленной информации. Вы чё там, дядьки? Мы же просто с вами получаем удовольствие от игры. Я уверен, никто из вас с калькулятором и секундомером по карте не бегает, так зачем же все усложнять? Мое кинотворчество в первую очередь развлекательное, так что выдохните и расслабьтесь. Тем более я пропагандирую идею о том, чтобы каждый собирал оружие самостоятельно. Я лишь немножко помогаю это сделать, сравнивая тот или иной модуль на рынжу, ну и прочие приколюхи. Даже если привести примеры, я как-то раз пробовал играть со сборками киберов и лично мне не все подходили обвесы. Хотя, казалось бы, я играю в пять пальцев с фулт-гироскопом. Вы и только вы соберете для себя ту самую пушку-ногибушку, которая будет подходить только вам. Я лишь немножко вас направляю в этом и поэтому спасибо, что интересуетесь и смотрите меня. Так, возвращаемся к новой ППшке. Когда я ее брал на тест-драйв в рейтинг, то с первых минут я понял, что это будущая пушка печали и грусти. Если сейчас трендовый зайц Soul Fennec, то MX-9 его стопудово подвинет и, возможно, даже эта ППшка с Бизоном посоревнуется по юзабельности. Ибо до 15 метров в сборе это мега сильное оружие. Короче, снова сезонная имбень подъехала, которая подожжет не одну сотню задниц. Вернемся к сборке. Эту ППшку неплохо подкидывает по вертикали, если спрейт. поэтому я решил взять на нее тактическую переднюю рукоятку. Прикал с этой рукоятки в том, что она режет только скорость перемещения при прицеливании и при этом нормально так накидывает контроля. Я не забыл, что это все-таки пистолет-пулемет и то, что я подрезал спринт-аут модификатором урона, поэтому сейчас я беру быстрый приклад, который как раз-таки подправит это значение и заодно добавит скорость перемещения при прицеливании, тем самым мы штрафы у передней рукоятки нейтрализовали. Пятый модуль у меня сначала стоял лазер на кучной стрельбы, но потом я его поменял на надежную обмотку рукоятки, которая сокращает рывки при попадании. На практике этот модуль все-таки попрофитнее на мой взгляд, будет, нежели лазер на кучность. Моя финальная сборка выглядит как-то так. Если кому-то она пригодится, то ништяк, но лучше сами собирайтесь, мужики. В королевскую битву вы тоже можете ее спокойно брать, не забывайте только накидывать все на кучные стрельбы от бедра и будет вам счастье. Подытожим, MX-9 новая имбинь, от которой рано или поздно мы все с вами устанем. Играть с этой ППшкой приятно, она отлично себя показывает на ближней дистанции, на средних, к слову, тоже можно воевать, почему бы и нет. Главное все делать с головой. А, еще чуть не забыла, спасибо большое брата-брату за оформленную космическую спонсорку, очень приятно. Так, что я еще хотел добавить-то? А, мужики, успели ли вы открыть МХ-9 и как он вам в бою? Дайте обязательно знать об этом в комментариях. Да и не поскупить на кулаки здравные, чтобы все было красиво. Я ушел готовить пушечную пушку, жму руку, с вами был Огненский.